23 ноября знаменитому дуэту «Громкие рыбы» исполнится ровно три года. Вот уже на протяжении трех лет Тимур Исмаев и Кирилл Карамов воплощают свои творческие идеи и радуют своих поклонников все новыми и новыми видеоработами. А ведь история их создания зародилась еще со студенческой весны. Однажды мы были студентами и мы занимались студенческой весной. Студенты весна все логично. И что-то -что так получилось, что мы начали у нас снимать видеоролики. Сняли несколько видеороликов и получилось так что как у нас тут порывало. Один из видеороликов у нас занял, занял 260 тысяч просмотров. Ой, 2 миллиона 600 тысяч просмотров. Вот. У нас, у нас получилось снять несколько хороших видеороликов и нас позвали на Универ ТВ работать здесь. И Здесь реализовывать свои, свой талант. Свой день рождения ребята начали праздновать уже 21 ноября. В этот день они пригласили всех, кто когда-либо принимал участие в создании их юмористических видеороликов. В честь нашего трехлетия мы решили собрать всех людей, которые когда-либо снимались у нас за три года. Во всех наших видеороликах пришло 10% лишь, но это уже 20 человек на самом деле, что немало. Это наши все самые, так сказать, востребованные актеры, которых мы чаще всех зовем. А, вот, они пришли. Мы обещали фуршет, но... Но, видите, да, если бы мы не обещали фуршет, то было бы еще меньше так вот, понимаете? Пожалуй, в Казани найдется ни одного студента, который хоть раз не смотрел или не слышал об их нашумевших видеоработах. Ведь чего только стоит гречка в зубах или все любят программистов? Мы покорить российскую аудиторию. Это YouTube. Вот. Он пока еще у нас не покорен, так до сих пор. Считаю, территория пока еще неизведанная, не завоеванная. Там еще нет наших флагов. А, вот, Так что, скоро-скоро, я думаю, вот такие планы у нас впереди. Ну и, конечно же, можно снять полнометражный фильм, почему бы нет, мне кажется. Это всегда хороший ответ у, у любого uh, видеографа? Да, я планирую снять полнометражный фильм. Надеемся, что Тимур и Кирилл еще долгое время будут радовать своих поклонников своими работами. А может, в будущем они воплотят в себе все величие Мартина Скорсезе или Кристофера Нолана и снимут свой полнометражный фильм. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.